о феминизме. То есть феминизм становится все более популярен, но непонятно его место. Это что? Это философия для женщин? Это вообще прикладная политическая теория или это одна из моих стримовых базовых философий? И тогда попробуем посмотреть, я придерживаюсь последней точки зрения, попробуем посмотреть, а, почему философия феминизма нужна не только феминистам, феминисткам, почему она является... Одной из новых философий мы знаем феминистские онтологии, мы знаем феминистские эпистемологии, мы знаем феминистские политические теории. О чем, собственно, речь? В последнее время многие говорят о феминистском, феминистской критике метафизики. Но о критике метафизики говорят уже больше ста лет. Соответственно, в чем здесь проблема? Представим себе, что в классической метафизике есть двойное понятие. Да, понятие э, природа и понятие культура. Понятие существования, понятие сознания и власти. При этом там все время происходит сдвиг э, характерный. Э, существование дано в самой очевидности, а власть тоже была дана в самой очевидности. До на французской революции. Дальше власть претерпевала различные фу... способы работы деконструктивной. И сейчас мы понимаем, что деконструкция власти, деконструкция языка, деконструкция структур – это вещь довольно понятная. Мы понимаем, то язык не имеет той целостности, сознание не имеет того как бы авторитарного универсального принципа, но мы не всегда понимаем, что происходит с существованием. Существование по-прежнему очень часто дается в своей самоочевидности. И именно вот в этой области самоочевидности существования работает феминистская онталогия несколько низкая теория, что значит самоочевидность. И справа от Гоббса до XIX века мы знаем, что семья, сексуальность, телесность, отношения со слугами вынесены из области правовой рефлексии. Они даны самоочевидно. Самое очевидно, что герой политической борьбы, приходя домой, должен самоочевидным образом быть накормлен. Самоочевидно появляются дети, самоочевидно предоставляются сексуальные услуги. Но И тогда оказывается, что эта самоочевидность является доступом к рефлексии. Да, если ты принадлежишь к области самоочевидности, у тебя нет доступа к речи, у тебя нет доступа к экономическому самообеспечению, доступа к политическому праву. И э, что получается дальше? Да? Вот тут э, самая очевидность становится экономическим э, Ресурсом эксплуатации. Да, это ресурс эксплуатации. Природу мы эксплуатируем. Она не имеет речи. Она, она не имеет гуманистических прав. Она принадлежит животному. И поскольку большое количество в XIX веке людей было вынесено за пределы доступа к праву, значит, Начинается феминистское движение. Ну и это в основном как бы женщины, пролетариат, иноверцы. значит, движение за права. Тогда феминизм становится политической теорией и завершается это довольно жесткой метафизической поломкой в 1917 году, когда женщины получают равные права на голосование и права быть избранными. То есть они открывают как, э, их естественное существование становится э, неестественным, становится политическим. И это называется... Но ну, прежде чем подойти к вот этому закону, нужно было переописать право что сделали юристки феминистских партий в россии еще в шестом году готовя документы к первой государственной думе Это феминистских партии союз равноправия женщин и прогрессивная феминистская партия а дальше эти законы и любви в основании декретов советской власти раз герметизация области существования Оно становится Политически пластичным. Соответственно, первые же попытки изобрести новую социальную структуру идут в области изменения концепта существования, то есть в области феминизации, феминизированной онтологии, феминизированной политики. То есть, о чем я говорю, детские сады, больницы, всеобщее образование, кухни, то есть невидимый женский труд, становятся политическим трудом и приобретает социальную институционализацию. Но это не все. Да? Если мы меняем символическую карту, мы меняем повседневность, соответственно, меняются тела. И э, начинается сексуальная революция. Сексуальная революция – это изменение границы тела, изменение давности тела и изменение сексуальных отношений. Если раньше они были естественными услугами, то теперь для того, чтобы вступить в сексуальные отношения, нужно установить очень много культурных практик. Нужно договориться, нужно вызвать доверие, нужно иметь дружбу, нужно установить дружбу. И сам сексуальный акт становится сложным культурным процессом. Да? Мы знаем, что сексуальная техника очень сложная, она вовсе не натуральная. Это не придуши фитилёк, и в темноте все само собой. Соответственно, начинается... Как бы, наша антология, мы заметим, уже сдвинулась в область естественного. То, что было естественное, она вдвинулась в область политики. Ну а дальше этот процесс продолжается. И ну, Симона Бакуа очень хорошо в своей книге «Второй пол» определила, что женское – это в основном мыслилось в метафизике как эманентное, а мужское – как трансцендентное. И уже в шестидесятые годы становится Понятно, что метафизика не является геодерноневинной. Это вообще фраза дореда. Но она была сказана в результате феминистской психоаналитической работы Лесаригария и Эдхален которые говорили о том, что... Мы ну, уже говорили о неравномерности символического порядка, эпостемологического бесправия и так далее. И э, дальше мы видим, что э, повседневность, сексуальные политики уже в 60-е годы становятся проблемным полем, политическим полем, да, частное политическое. И э, обычно мы видим эту э, аналитику через Фуко, в этом случае она так преподается. Но э, посмотрим в феминистской традиции. Коланкая будет понятие политики пола. Э, Кейт Миллет э, повторяет понятие. Опять же понятие сексуальные политики. У нас есть диалектики пола. У нас есть сексуальные политики письма. У нас есть э, Осмысленный через эту бинарную метафизику, эстетический канон, то есть критика эстетического канона, который сформирован бинарной метафизикой. То есть, очень большое количество феминистских исследований, очень ярких, об отсутствии доступа к тексту, о безумии, в которое выталкивало общество писательниц в XIX веке и даже в XX веке. Ой, большинство писательниц проходили под лейблом безумных, потому что считалось, что это вот женское самоочевидное существование не может претендовать в здравом уме на правый доступа к речи. И, собственно, Женская объективация, критикуется эстетический эконом, критикуются, критикуются практики повседневности. И это все приводит к новой волне феминизма 60-80-е годы, которые завершается образованием новой дисциплины, уже академического свойства феминистской эпистомологии. Каэпостомология ставит, ну, во соединяет политические, и, э, политические науки и естественные науки ставит под сомнение натуральности и естественность существования научного объекта. То есть становится понятно, что научный объект не дается нейтральным натуральным способом, он устанавливается через привилегированный доступ к научному знанию. И тогда то, что не оказалось в рамках привилегированного доступа, репрессируется и выталкивается как несуществующее. Тут же возникает феминистский СТС Люси Сачман. Это работы Донны Харовой, Александра Хартинг, Элизабет Гроус. И сейчас мы подойдем прямо к десятым годам которые ну, охарактеризовались, которые разделили современное философское поле, современные философские антологии, в основном между двумя ареалами. Ареал спекулятивного реализма и ареал нового материализма. Они союзники. Спекулятивный реализм критикует достаточное основание антологии и... Работает в основном в, школьной, э, философской, э, в сфере школьного философского знания от Канта до Хайдегера. И э, союзниче... союзнической областью э, для новых философий оказывается новый материализм. Но новый материализм работает в другой области он наследует э, ранним системным теориям, он наследует постмарксизму, он наследует феминистской... То есть он прямо вытекает из феминистской эпистемологии. То есть... <клёх> Новый материализм связан с такими полумаргинальными философскими теориями XX века, в то время как спекулятивный реализм работает внутри школьной философии. И есть такой критик Майкл Рук, квир-теоретик, он замечает, что в этом разломе явно прослеживается гендерное различие. В сборнике «Спекулятивный реализм» 2010 года о, «Спекулятивный поворот» из 24 авторов, а одна женщина – Изабель Стингерс. В сборнике «Новый материализм» доминируют феминистские философини и... Исследователь со стороны постмарксизма и деколонизации. И что их различает? Если спекулятивный реализм работает в основ... более с деконструкцией антологии достаточных оснований, с деконструкцией понятия объектности и с понятия сознания, то новый материализм уже находится в области без оснований. Соответственно, что это за область? Это плотная область связей, которая находится в э, антологии неопределенности, но удерживается э, самой плотностью связей. Соответственно, плотность связей это гетерогенные связи, в которых э, соотносимые эмоциональные, э, когнитивные, э, социальные, э, естественно, научные знания. Да? Но вопрос, как их соотносить? Да, Эта вот плотность различного знания, э, междисциплинарно переплетенного и эпистемологически, как, не то чтобы замкнутого, но... Э, э, эпистемологически разрезанного на многослойность. Да, вот это как бы одна парадигма. Но внутри есть множество разных слоев. И вот проблема, как с этим работать. И, тогда, и работать с этим внутри хрупкого существования. Вот эти вот связи без основания они являются хрупкими связями и темпоральными связями. То есть то, как мы воспринимаем мир, то, как мы его связываем, то, как мы его социально обустраиваем, это является нашей реальностью. И в некотором роде нашей единственной реальностью, она материализована, она эмпирически достаточно, но она темпорально неустойчива. Да? То есть завтра будет могут быть э, другие концепты, другие перцепты э, и другие способы связи. Да? Вот эта вот, э, плотность связи и их вариабельность ⁇ это и является основной проблемой вот нового материализма. Соответственно, это правила доступа, фильтры восприятия, вариативные алгоритмы и эффекты которые причинно-следственные эффекты, которые вот эта реальность будет производить. Значит, она их должна производить доста, достаточным образом для эмпирической там, полноты этой реальности. Но она никогда их не устанавливает как вечные, универсальные, нейтральные и так далее. И, э, на что это похоже? Это похоже на опыт программирования. Мы знаем, что наша культура, согласно Харовой, опосредована новой технологией. Соответственно, новая технология, технология программирования. И дальше новый материализм устанавливает прямые соответствия. Да? Если объектно ориентированный язык формирует свой объект, то мы никогда не подумаем, что этот объект формирован самым очевидным, натуральным способом. Да? Мы задаемся вопросом с какой целью, в чьих интересах и до какой степени этот объект может быть достаточным. Вот это как бы, принцип э, нового материализма, в таком случае, как я его понимаю. Соответственно, границы, пределы, доступ, вариативность алгоритмов ⁇ это все базовые философские проблемы нового материализма, которые наследуют феминистской эпистемологии, феминистской критики объективации и феминистской политической теории первой четверти XX века. И сейчас можно сказать, что феминизм вдруг неожиданно становится востребованным. Те книги, которые были переведены еще в начале нулевых годов, они лежали в своем анкетте и читали с только небольшим количеством специалистов. Сейчас возникают множество резиновых рук, которые внимательно перепрочитывают всю эту феминистскую историю. То есть этот опыт стал необходим для современного мышления политического, культурного. Почему? Потому что он соответствует нашему... Современ, нашей современной ситуации. То есть мы видим, что политическая феминистская традиция, пройдя различные трансформации, становится э, суперактуальной э, философской, антологической традицией для нашего времени. То есть она э, и с самого начала, с феминистского уклона большевиков, э, она заявила о феминизации политики об особом интересе к практикам существования, которые традиционно мы называем феминными, да, хрупость существования. И пройдя через серию различных этапов теоретических, она сейчас формирует, ну, собственно, базовое политическое требование современности. Жизнь хрупкая, жизнь должна быть политически защищена, жизнь уже дана в формах э предшествующего форматирования, но это форматирование не является универсально нейтральным, и оно не является статичным. То есть хрупкость жизни является одновременной и пластичностью, является и политической проблемой по перепродумыванию социальной реальности, политической реальности, эпистемологической, научной. То есть весь теперь наша реальность оказывается безосновной, она э, перемещается из области трансцендальных универсалей в область хрупкого существования, то есть, собственно, феминное поле. Поэтому феминистские теории оказываются очень м, политически э, эффективными. То есть те практики, которые вырабатывала феминистская теория, оказались сейчас... Э, крайне эффективными для построения современных политических теорий, но я не скажу утопических, но конструктивных политических теорий в новом политическом пространстве и понимании.